Друзья, вот это название «Я не умею приглашать, что делать?» Оно активно вообще мусолится на просторах интернета. Создаются даже сервисы отдельные, которые говорят, у вас проблемы с приглашениями? Нет проблем, мы построим вам команду, она будет строиться на автомате. Создаются такие сервисы, конечно же, в этих сервисах нормальных денег никто никогда не заработал и не заработает, разве что организаторы этих тем, да, собирая подписную базу, потом используют ее по своему назначению. Проблема, дорогие друзья, совершенно не в этом. Проблема в том, что сейчас в интернет приходит очень много людей с сознанием наемника, которые вообще понятия не имеют, что такое MLM, что такое сети, что такое партнерские сети. Они понятия не имеют, что такое самоорганизация, личный бизнес. Вот в этом кроется самая большая проблема. Но они интуитивно чувствуют, что там, где сети, там, где работает команда, там много денег. Но вот у меня проблема жуткая. Я, говорит, приглашать не умею. Хочется всегда задать вопрос. Спросите себя честно, а сколько времени вы не умеете приглашать? Один вопрос, если вы только окунулись вообще в понимание сетевого, да, то есть вы совершенный новичок. Другой вопрос, когда об этом говорят, у меня есть такие знакомые, которые говорят уже, вот я знаю этих знакомых уже полтора-два года, они говорят, у меня проблема с приглашениями. Я не умею приглашать. То есть год, два, три человек не умеет приглашать. Хочется сказать, вы знаете, вам нужно вот просто взять вот так вот на грудь повесить вот такой вот листок, да, а еще лучше вот сюда вот на лоб, на аватарку в скайпе, что я лентяй и трус. Поэтому у меня проблемы с приглашением. То есть есть несколько причин. Это одна из причин. Почему я лентя из трус? Да все очень просто, друзья. Приглашение ⁇ это взаимосвязь с человеком, либо текстом, либо голосом. Это требует нагрузки и затраты энергии голосовой и умственной. Человек просто не хочет это делать, и он ленится это делать. Соответственно, когда мы это начинаем понимать, да, что ну, надо делать, через действие приходит умение. Да? Если люди это делают, значит, они почему-то начинают уметь приглашать. Если люди это не делают, значит, они не умеют приглашать. Особенно смешно, когда такое звучит от мужчин. Хочется сказать, слушай, правильно, ты свою энергию лучше пустишь на доказывание своей жене, что ты супер-пупер мужик, Несмотря на то, что твоей жене не хватает твоей зарплаты даже на неделю, чтобы прокормить, да, обеспечить, собственно, семью. То есть вот туда ты энергию пускаешь, и тебе не лень. Еще пивасик взять, да, грохнуться на диван и поржать над каким-нибудь ток-шоу. То есть туда тратить энергию тебе в кайф, тебе туда тратить энергию не лень. Вот э, какая самая главная и большая ошибка у тебя, да? И причина того, что ты не умеешь, якобы приглашать, потому что такой проблемы ее просто априори нет. Все умеют приглашать и вспоминаем, например, да, когда вы в каком-то бутике увидели хороший сейл, да, минус там 80 что вы делаете? клин клин клынь, алюзиночка, ты не поверишь. Там такая скидка, там такое платьишко, такие туфельки, ну, совершенно за какие-то копейки. Что вы сделали? Вы пригласили туда, где вам что-то понравилось. Понимаете, вот в чем причина, да? Здесь вот вы даже не думаете, что тратится какая-то ваша энергия, время, да? Вы это сделали в, в кайф, с удовольствием. Вы поделились, да, с Зиночкой о том, что есть вот такая классная возможность купить шмотку брендовую, да, по очень большой скидке. И это делается с удовольствием. Далее, есть еще несколько причин, почему вы не умеете приглашать. Одна из причин, также очень важная, вот так прям на лоб в скайп, скайп повести или в социальных сетях. Мой проект – фигня. То есть вы реально не уверены в том направлении, в которое нужно приглашать. То есть вы э, понимаете, что вот он только возник, он может закрыться, а как туда приглашать, да, а вдруг ничего, и вообще вы для себя не взяли эту возможность и не прочувствовали, как эта тема может изменить в корне качество вашей жизни, благодаря тому, что вы дадите эту возможность другим. Только так она поменяется в корне вашей жизни. То есть вы это не осознали, не доверились, вы вообще некомпетентный человек, вы в принципе не разобрались в своем бизнесе или в своем, я не знаю, проекте, как хотите, называйте. То есть ваш проект – фигня, вы в нем не уверены, что в него не стыдно приглашать. Если вы реально понимаете, что не стыдно приглашать свой проект или бизнес, он действительно клевый, бомбовый и все в этом роде, приглашения идут сами по себе, рот открывается сам по себе. И этим хочется делиться, потому что вы понимаете, что только таким образом будет меняться ваша финансовая составляющая. Есть еще одна причина. У вас вот такая вот корона на голове. Вот такая вот большая корона. Она вам жмет на мозг. Корона какая? Ну у вас там 5 образований выше, да? Вы никогда не были в сетевом, вы там работали где-то зам каким-то там, значит, директором, там еще кем-то. Как это так, не, не гоже царской особе выслушивать отказы? Потому что отказы в сетевом – это работа, а вот согласие – это зарплата. И вы считаете, что ниже вашего достоинства давать людям возможность выхода на другой уровень жизни – как будто бы вы, знаете, предлагаете э, какие-то запрещенные вещи человеку. Вот ниже вашего достоинства корона вам жмет, и снимать вы ее не хотите, потому что вы, видишь ли, супер-пупер, э, бухгалтер, директор там на каком-то предприятии были, и вы не понимаете, что сетевой бизнес – это отдельная индустрия, в которой э, профессионалом становится со временем. То есть индустрия, которой нужно учиться, – это специальность отдельная. Ни один пианист не стал пианистом за месяц, за два месяца, за три месяца. Детки сидят и через слезы сидят и занимаются на фортепиано, оттачивая свои, значит, гаммы и все прочее. То есть они становятся профессионалами. И любой профессионал, он со временем становится профессионалом. А в сетевом зарабатывают хорошие деньги только профессионалы. Те люди, которые стремятся к этому, да которые хотят стать профессионалом, они зарабатывают деньги. Хочется также, знаете, донести следующую мысль. Ребят, в сетевом, в сетевом, как и в сексе, сначала страшно, а потом приятно. То есть поймите одну простую вещь. Если вы не будете это делать, то есть приглашать, вы никогда не научитесь приглашать и строить большие команды, быть лидером своей команды. Если вы зададите вопрос известным сетевикам, да, лидерам, профессионалам этого дела, зададите вопрос, как у них все начиналось, через какие страхи, ложные страхи, они проходили, на каких ватных ногах, каким сырым потом они покрывались, когда у них проходила первая встреча, первая презентация, когда они вели первый вебинар, когда они вообще первый раз открыли рот, что дрожало и как дрожало, вам это объяснят и расскажут но вы это не хотите делать. Вы, хотите, не вы, вы не хотите выходить из зоны комфорта, то есть делать какие-то другие действия, нежели вы когда-либо делали, чтобы зарабатывать другие деньги, нежели которые вы зарабатывали. То есть вы чуйко чувствуете в сетевом кучу денег. Сетевой – это бизнес, который не имеет потолка для человека. И вы начинаете нести вот эту вот ересь и чушь, что вы не умеете приглашать детский сад штаны на лямках. Если вы начнете это делать, все у вас будет получаться, особенно если у вас есть спонсоры, если у вас есть система, которая будет пошагово вам подсказывать, а что надо написать, а как надо сказать, а как лучше надо сказать. И особенно, если вы понимаете, что вас бизнес настолько, ваш бизнес настолько уникален, что приглашать в него просто кайф что в нем нет админов, что в нем нет руководителей, что в нем мгновенные деньги сразу как результат за работу, что в нем на автомате происходят, наращиваются более крупные чеки, что этот бизнес, который строится в кругу единомышленников и бизнес, которым 100% денег у людей, а не у организаторов. Вот если вы будете понимать все эти ключевые моменты, и они для вас действительно будут стоящими и важными, если вы для этого бизнеса это предложение, свой проект да, взяли для себя как единственный момент, благодаря которому вы можете выйти на другой уровень своей жизни и вывести весь свой род. То есть цена вопроса – ваша жизнь, хорошая жизнь, качественная жизнь. А это только там, где идут рекомендации, то есть там, где нужно приглашать. Поэтому выскакивайте из иллюзий инвестпроектов, которые говорят, что а, приглашать не нужно, а, убирайте из себя эту иглу инвестиционную, не сажайте на эту иглу своих знакомых и близких, потому что а, там, где живые очереди и там, где якобы не надо приглашать, все активно приглашают туда, то есть вам это нравится, вы просто берете и приглашаете туда, где вам нравится. Задайте только вопрос, насколько долгосрочные эти очереди и что там действительно можно заработать. Задайте себе такой вопрос. Поэтому дерзайте, ломайте свои э, вот эти ложные страхи, которых нет. Никто не возьмет вас за шею через компьютер, не настучит по голове. Никто вам не скажет, да ты дебил вообще, да пошел ты нафиг. А даже если скажет, то вам будет на это наплевать. Потому что вы понимаете, что это бизнес сортировки. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Не мой человек. Не могут быть все люди вашими. И не могут быть постоянные согласия. Понимаете? Успехов вам, друзья. Действуйте. И не веселите народ такими нелепыми высказываниями.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 в том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Мы охватываем очень большой пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, пенсионного и тех людей, которые сократили на работе. И, конечно, молодежи. Наша цель, как можно больше научить людей зарабатывать в интернете, осваивать новую профессию сетевик, и которая позволяет э, жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Как вы видите, мы находимся у меня в кабинете, в разделе «Профиль». И начну я с того, что, ребята, как регистрация, сегодня мне просто с утра задали вот такой вот вопрос. Написали, нельзя ли сделать... Вывод денежных средств, перевод между партнерами без подтверждения а, через почту. Ребята, нет, нет. И еще раз, нет. А почему у нас вывод денежных средств и перевод между партнерами и регистрация подтверждается только через вашу почту? А, это с целью безопасности. Это обезопасит ваши денежные средства, которые находятся у вас в кабинете. Мне так предложила. Можно сделать финансовым паролем, как в других проектах. Нет, нет и нет. У нас только подтверждение все через вашу почту. Поэтому прежде чем регистрироваться, пожалуйста, проверьте свою почту. В рабочем состоянии почта. выйдите с почтой несколько раз и зайдите, чтобы вы были уверены о том, что почта рабочая, а только потом а, проходите регистрацию. После регистрации подтвердите, конечно, через вашу почту свою регистрацию. Как только подтвердите сайт перегрузится, и вы окажетесь в вот в таком кабинете. Пожалуйста, пропишите, пожалуйста, свои, свой профиль заполните, впишите сюда свой скайп. Если скайпа нет, впишите, пожалуйста, свой телеграмм. Обязательно пропишите свой телефон. Это связь. Вы даете связь своему спонсору, и вы же будете приглашать, и вы будете спонсором. Вы даете связь своим партнерам, чтобы ваш партнер мог в любое время связаться с вами. Пропишите профиль своего странички в ВК. Это даст возможность... Быть на связи постоянно со спонсором. В этом разделе э, пропишите свои кошельки. Э, мы, вывод у нас денежных средств на Perfect Money и на Пайер кошелек. А вот пополнение у нас подключено касса Фрей, но можно пополнить через паэр э, кошелек нашего фонда и можно пополнить через Сбербанк, без процентов, без транзакций. А поэтому вам нужно просто добавиться ко мне или к Денису. Лена будет, наверное, дней через 10, ну, приблизительно где-то будет, недели две ее будет отсутствовать, а поэтому добавляйтесь ко мне или к Денису, и мы вам будем помогать. Точно так же заполните, пожалуйста, фотографию. Я очень много смотрю, просматриваю структуру, и тут у нас кошечки, собачки. Ребята, вы пришли, дело серьезный бизнес. Но вы же не в зоопарк пришли работать. Ну, установите свой аватар. Пожалуйста, загрузите фотографию, как только сюда придет ваш код от фотографии, нажмите кнопочку «Загрузить». И как только заполните, все пропишите, здесь кнопочку «Не забудьте нажать сохранить». И только тогда вы, у вас все полностью заполнится. В ваш профиль в этом разделе, как вы уже видите, наверное, и смотрели и видели, можно сменить пароль. А если вам пароль не нравится, вы всегда его можете поменять на другой пароль. Ну и начнем с того, что, как я уже сказала, что мы являемся инвестиционно-млм проектом. У нас на сегодняшний день две инвестиции. Это инвестиция на бизнес в городе Сочи на земле. И э, есть э, игра э, «Инвестиционная сейфы от World Money». Здесь можно инвестировать э, в бизнес на земле с 500 тысяч миллион и выше. А вот э, игры у нас 500 рублей, две с половиной и 5 тысяч. Есть такая площадка в Уртмане, мы стартовали а, с этой площадкой а, 19 ой, прошу прощения, 7 декабря 2019 -го года, она у нас была всего лишь одна, а через три месяца у нас добавилась площадка ПДИ, а, и так вот мы развиваемся уже год и три месяца. И на сегодняшний день у нас, посмотрите, сколько МЛМ площадок У нас есть, добавились две автопрограммы, которые позволяют нам зарабатывать. Вот автопрограмма «Энергомини». Мы здесь за один круг делаем 39 750. А войти можно всего лишь с 500 рублей. А вот автопрограмма «Энерго» здесь входит. Вот у нас 30 тысяч, а зарабатываете вы за один круг 2 миллиона четыреста тысяч. Скажите, что это шикарно. На эти деньги даже можно не только автомобиль купить, но и можно купить хорошую квартиру. Например, где-то не обязательно в областном центре, в столице, а в тех регионах, где можно за эти деньги купить двухкомнатную квартиру, ребята. Такая же площадка у нас есть в World Money. Как я уже сказала, здесь мы за один круг, мы делаем 86 тысяч на баланс для вывода и активируется за 20 тысяч площадка Golden Ring. Это первый, у нас первые двери были на Golden Ring. Потому что а, была одна лишь закольцовка, а сейчас а, уже у нас есть уникальная закольцовка, и я сейчас вам о ней расскажу. Также у нас есть и площадка ПД, как я уже сказала. Это социальная площадка, и только на этой площадке у нас есть абонентская плата каждые 14 дней. Есть площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота на площадку Golden Ring к большим деньгам. А здесь можно входить через удвоитель, можно сразу становиться в первый блок, и вы будете получать, работая на этой площадке, вы автоматом перейдете на Golden Ring, но и будете еще получать с этой площадки пассивный доход. А пассивный доход вы будете получать по клевермини на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И с этой площадки вы будете также получать на площадке Клевер, где также будете получать на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Я сегодня попросили вкратце рассказать об этих двух площадках от Клевер и Клевер Мини. А что я хочу сказать, ребята, здесь можно, каждую площадку можно активировать отдельно. Выбрать любую площадку по желанию и работать только на этой площадке. Не обязательно активировать все подряд площадки, а просто посмотреть. На каждой у нас площадке есть профессиональный ролик, записан диктором и маркетологом, и плюс есть слайды. Вы можете посмотреть и в слайдах, и посмотреть также ролик по маркетингу. Есть такая площадка Бехома. Эта площадка у нас нет на ней закольцовки. Она имеет всего лишь один рабочий стол и стол выплат. Здесь за вход 500 рублей и за один круг вы делаете всего лишь 3000. Ну и некоторые партнеры входят на эту площадку, и за один круг заработали 3000 и активируют площадку Golden Ring Mini через удвоитель. Хочу напомнить, в разделе «Партнеры» у нас отображаются партнеры, все которые зарегистрированы по вашей ссылке. Плюс. Вы видите партнеров до пятой линии и где какой партнер стоит, у кого какая площадка активирована. Вы можете все это просмотреть у себя в кабинете. Ну и теперь давайте пойдем теперь на... начнем, наверное, мы с площадки авто энергомини. Я сегодня просто хочу вам показать, ребята, очень короткий путь к большим деньгам. Вот, не просто, которые я показывала на прошлый вебинар именно с 500 рублей. А сегодня я вам покажу, как можно, минуя вот, например, все эти столы, вы можете сразу начать Серьезный бизнес. Это можно, конечно, сразу начинать с тысяч, но я вам советую начать с 6 тысяч 500 рублей. А это очень быстрые, быстрые, быстрые деньги. Вот посмотрите, вы активировали первый и четвертый стол и пригласили первого партнера. а Он становится, и у вас идет... А, а, Открывается новый первый стол, и вы становитесь к своему спонсору на первый стол. Активировал первый стол и активируете а, четвертый стол. И сразу же вам 3000 на баланс для вывода. А 1000 рублей у вас идет вашему спонсору. А вот за 2000 у вас активируется сразу же третий стол. Вот вы посмотрите, у вас три сразу зайца убили одним партнером. У вас открылся дополнительный стол, первый, который он постоянно нужен. У вас вы получили выплату и плюс у вас открылся третий стол. Вот я считаю, что это круто. Вы пригласили второго партнера, а 500 рублей идет в накопительный баланс. А вот и второй становится сюда на этот стол. 6 тысяч идет в накопительный баланс. Вы пригласили третьего партнера. У вас 6 тысяч снимается с накопительного и покупается за 12 тысяч уже полностью стол выплат. А здесь приплюсовывается ко второму 500 и к третьему и у вас открывается за 1000 рублей а второй стол. Теперь первый партнер ваш закрыл первый стол и приходит, становится сюда на это место и приносит вам 750 и 250 получает ваш спонсор. Здесь первый партнер закрыл свой и приходит, становится к вам сюда на... Пятый стол. И что происходит? Вы получаете сразу 12 тысяч. Второй партнер пришел, закрыл свой первый стол и приходит, становится сюда, на это место. Ваш второй партнер закрыл и приходит, приносит вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер. Третий партнер закрыл. Здесь у вас уже становится сюда третий, у вас закрывается этот стол, и вы сами под себя, ваш клон. Вы становитесь сюда, на это место. Вы опять сократили количество приглашенных партнеров. Третий партнер стал, вы опять получили 12 тысяч на баланс для вывода. Скажите мне, вот хороший же ведь. Этот короткий путь. Я считаю, что это очень короткий путь. Вот смотрите. 12 и 12. 24. Это 36. 36. И здесь 3000. Это 39. И здесь 750. Вот, пожалуйста. 39 750. Вы сделали с очень малым количеством партнёров. Вы также, дальше так будут все, у вас постепенно уже открылись, видите, все столы, но вы быстро заработали 39 39,750. Я считаю, что это очень хороший вариант, ну, так что рассмотрите. Можно здесь миновать этот первый стол. Можно сразу заходить на первый и второй. Можно просто на первый. Можно заходить на второй. Можно сразу вот на шестой, минуя первый. Это только все по желанию партнеров. Это только было бы ваше желание. Ну и теперь следующий. Это у нас Golden Ring Mini. Чем мне нравится эта площадка? Тем, что она а, дает зарабатывать, переход дает в наше а, любимое золотое кольцо, и плюс мы здесь же получаем еще и пассивный доход а, с, с этих двух столов. Что дает... Нам удвоитель, который можно входить с 2000, можно входить с 4000 на эту площадку. А удвоитель нам дает переход в первый блок. Два партнера вы должны пригласить в обязательном порядке. Это просто плюсуется деньги. 2000 и 2000, 4000 это переход. Но можно миновать эту, этот удвоитель и сразу зайти на 4000. Вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров. Так вы, не имеет значения, зашли через удвоитель или же зашли просто сразу же на первый блок. К вам приходит первый партнер он может, он закрыл, если вы пригласили сюда первого и второго партнера, у вас закрыл первый партнер-удвоитель и пришел, стал сюда на это место. Второй, когда закрывает свой удвоитель и как только выставляете бронь сюда для второго партнера, но звоните своему спонсору, чтобы спонсор выставил именно реинвест в ваш, именно сюда, в ваш стол. Здесь у нас придумано, задумано, вложена эта изюминка в маркетинг о том, что наш реинвест идет именно по броне спонсора, именно в этот стол. Не так, как в других проектах, летят слева направо на свободное место и становятся туда, куда бы вы не хотели поставить. А здесь можно созвониться со спонсором, и спонсор вам выставит бронь. Дружить нужно со спонсором. А под второго поставьте третьего партнера. А у первого будет это реинвестное место. И 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас идет активация площадки «Клевермини». А если она у вас уже активирована, и то вы получите не 3 700, а 3 800. И будете постоянно получать на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. А вот четвертый и пятый партнер, они вам всегда будут делать двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А под четвертого выставите бронь шестому, а у четвертого реинвестное и четыре И плюс, плюсовывается четыре тысячи. Да, приплюсовались, и вы перешли во второй блок. А у четвертого будет это реинвестное место, и вы уже получили не 3 700 а 3 800 на баланс для вывода. Вот ваш пассивный доход идет. Вы перешли на второй блок. Идут за вами ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и вы выставляете точно так брони вместе, дружите со своим спонсором, выставляется брони, и вы получаете, когда становится у вас сюда реинвест, выставляете первому партнеру, вам 1000 рублей на баланс для вывода. А 3000 идет активация площадки Клевер. А если у вас уже она активирована, то вы уже получаете реферальное вознаграждение 2000. Ну, а четвертый, пятый, и плюс четыре тысячи а, приплюсовываются к этим партнерам, в четырем. Они у вас просто золотые ребята, которые вам дают переход в золотое кольцо за 20 тысяч. Ну а здесь можно получить еще одну выплату, потому что это ваше реинвестное место. У вас закрыты уже два плеча. А вы выставите шестому, четвертого реинвестное место. И опять получите 2000 на баланс для вывода. Ребята, я считаю, что это круто. Ну и теперь площадочка наша Golden Ring. Наша золотая изюминка, я называю ее которая нас делает миллионерами. Эта площадка просто суперская, ребята. А что у нас активировалось? Первый блок активировался за 20 тысяч. Эту площадку можно и отдельно активировать. У нас есть такие партнеры, которые работают по одной реферальной ссылке, а 2-3 человека приглашают. И довольно-таки неплохо работают. За вами идут ваши партнеры с Golden Ring Mini, а ваши реинвесты. Здесь все то же самое по одному сценарию. А вот у второго, когда сюда реинвест по броне спонсора в это плечо, а сюда поставили третьего, а у первого это реинвестное место, и получили 20 тысяч на баланс для вывода. А эти мальчики, четвертый и пятый ребята, они просто золотые у вас всегда будут. Они дают приплюсовывается 20 и 20, и они дают вам переход за 40 тысяч во второй блок. А у под подчетвертого поставьте шестого, а у четвертого это реинвестное место, а потому что они закрыли вам, э, э, э, эти два перца закрыли вам э, э, э, ваши плечи. И опять вы получили 20 тысяч. Это просто шикарно. Вы всего лишь шесть командных людей, а у вас, ребята, 40 тысяч на балансе для вывода. Я считаю, что это очень круто. А за вами идут на второй стол. Это первый партнер, это ставите под первого реинвест, выставляет «Бро». По броне спонсора выставляется, а под второго выставить и поставить станет третий. Это партнеры могут быть и первого, и второго, или ваш партнер. А у первого будет это реинвестное место, и вы получите опять 20 тысяч. А вот 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому. И получается, что 100 тысяч идет активация. Полностью нашей зарплаты. Это полностью наш стол выплат. А здесь можно еще получить 20 тысяч. Под четвертого поставили 6 А у четвертого реинвестное место. И опять поставили, получили 20 тысяч на баланс для вывода. Я считаю, что это очень круто. А сюда пришел ваш первый партнер. А когда поставить второго, звоните на спонсору. Спонсор выставит вам реинвест ваше плечо. А сюда поставили третьего. А вот первого это уже будет реинвестное место. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч делится 10 клонов на площадку World Money по 1000 рублей. Один клон за 5000 летит на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку PDA. Вот он ваш пассивный доход, ребята. А вот четвертый партнер, просто золотой партнер, приносит вам 100 тысяч на баланс для вывода. А пятый точно такой же золотой. Тоже приносит вам 100 тысяч на баланс для вывода. А вы под четвертого поставьте шестого. А у четвертого будет реинвестная. И опять 100 тысяч. И потом опять 100 тысяч. И так вы будете крутиться, ребята, постоянно. 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. На этом 80, 100 тысяч, 100 тысяч. 80, 100 тысяч, 100 тысяч. Постоянно. Я считаю, что это шикарная площадка. Ее нужно в обязательном порядке рассматривать. И мы же пришли в интернет для чего? Мы пришли зарабатывать деньги. И не просто копейки. А мы пришли зарабатывать на свою мечту, на свои цели. Мы пришли именно с целью, с одной, заработать, например, миллион, два миллиона, три миллиона. Вот это, это цель. Как я уже говорила, по поводу площадки клевер. Вот так выглядят наши, наши клевера. Я вкратце вам быстренько расскажу, потому что попросили рассказать по, именно по клеверам. Ребята, эту площадку можно активировать. Здесь вход всего лишь 300 рублей. Она... На ней можно, те, которые, партнеры у нас любят, получать реферальное вознаграждение. Здесь можно крутиться и крутиться и крутиться. Даже если у вас вот, есть в кармане 300 рублей. Активировали и пригласили. Здесь всего три уровня. Это первый уровень 3, второй 9. И третий 27. Вам нужно 36 партнеров, чтобы заполнить вот именно этот лепесток. Каждый пригласит по 36 партнеров, и вы получите на баланс для вывода 18 750 рублей. Итак, вы к вам, когда становится первый партнер на первый уровень, вы получаете 50 рублей за уровень, и 50 рублей получаете реферальный. За партнера второго уровня вы получаете также 50 и 50 реферальных. За партнера третьего уровня 25 и 25 реферальных. Здесь еще, а здесь вы перешли на второй лепесток, так как у вас вот именно с этих партнеров, с партнеров третьего уровня у нас отчисляется по 50 рублей на автопокупку. Следующего Клевер Мини 2. Это второй стол, второй лепесточек. И идут за вами все ваши партнеры. Приходит к вам, становится первый партнер, вы получаете 200 рублей на баланс для, за, за, на баланс для вывода за... Первый уровень и плюс 250 реферальное вознаграждение. За партнера второго уровня получаете 200 и 250 реферальное. За партнера третьего уровня получаете 150 и плюс реферальное 250. И с каждого этого третьего партнера, третьего уровня, с каждого партнера отчисляется по 50 рублей. Это 1350 на реинвест именно этого второго лепестка. А у вас здесь будут открываться постоянно эти лепесточки. А вот здесь еще есть вот такой вариант. Когда стартовала эта площадка, мы заходили именно четырьмя аккаунтами. Как это сделать? А это делалось совершенно быстро. Здесь можно всего лишь 6 партнеров пригласить на 1200 и когда активируете вы активируете вот первый второй третий и четвертый вот так мы заходили вот то 300 рублей вам сразу же на баланс возвращалось для вывода и так обходилось вам три 4 места, всего лишь 900 рублей. Это и так, и сейчас точно так же. Если вы зашли, например, 6 человек на 1200, пригласили. Все, 6 человек, вы закрыли полностью этот лепесток. И каждый из этих партнеров 6, пригласил каждый по 6 человек. И все идут за вами именно вот сюда, на этот лепесток. И точно так же здесь все закрывается. Я же говорю, здесь вариантов можно выбирать, любые варианты и приглашать. Или было бы желание. Теперь по поводу клевера. Клевер, совершенно одинаков. Но единственное, что здесь вход 3000, а выход у нас здесь 187 тысяч. 500 рублей вы зарабатываете вот именно с этих, за один круг с этих двух лепесточков. С первого уровня вы получаете 500 рублей и реферальная 500, за партнера второго уровня 500 и плюс 500 реферальная, за партнера третьего уровня 250 и 250. С каждого партнера третьего уровня у нас отчисляется 500 рублей на автопокупку за 13500 рублей. Вот именно вы один раз всего активируете за 3000, а все потом уже идет на автомате. Итак, вы закрыли свой этот первый лепесточек, и за вами идут ваши партнеры. И приходит становится к вам первый партнер, вы получаете 2000 плюс реферальные 2,5 со второго уровня партнера когда становится на второй уровень 2000 и 2,5 реферальные. А за партнеров третьего уровня, полторы за уровень и 2,5. Вот такие у нас шикарные реферальные вознаграждения те, которые любят очень получать рефералку, пожалуйста, было бы желание, работайте, активируйте и зарабатывайте. Здесь точно так же можно входить и четырьмя аккаунтами. Как я уже показывала и рассказывала на предыдущем. И что хочу вам, ребята, еще добавить. На не бойтесь начать бизнес, бойтесь жить без бизнеса. Это не, в наше, это, э, непростое и нестабильное время. Нет ничего хуже знать и не взять, мочь и не действовать. И успех, конечно, это э, у нас увлеченность любимым делом, искреннее стремление делать жизнь людей лучше, изобретательность и Конечно, предприимчивость. И вот этот мне, ребята, то, что мне очень нравится это выражение, мы ищем людей, которые ищут нас. Маяки не бегают по всему свету, выискивая какую-то бы лодку спасти. Они просто стоят и светят. Вот и мы просто светим на весь интернет. Поэтому я все, которые еще не зарегистрировались, не активировались. Ребята, посмотрите внимательно, а, наш, а, рассмотрите наше предложение, рассмотрите наш фонд. Ведь а, таких площадок и денежных площадок, причем, нет нигде ни в одном а, проекте. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World Money.